И всем привет, дорогие друзья, самое сотрэйк, и это второй выпуск туториалов. Как вы могли уже заметить, я все эти выпуски записывал заранее, так что сейчас тут, наверное, уже вышло хреновое видео. И, надеюсь, подписчиков сейчас побольше, чем 965, А может и поменьше, кто его знает. В этом выпуске я научился рисовать глаза. Поехали! Сетечке, с И давайте попробуем рисовать наши рассыли какие-нибудь глазки Например, давайте пробуем такие вот элементации Нет, Будем все рады с глазками Итак, начнем рисовать наши глазки Во-первых, молодая линия Мы выбираем ярко 20 Мне нравятся такие глазки жирненькие Линии закругляем Можно не закруглять, кому как нравится Рисуем линию Делаем вот такую вот Припуклость как хотите О, давно я не глаза, конечно. Последний раз, полгода назад, Все было еще Делаем как-то вот так вот. мне кажется, не ровно упадет. Но у вас будет поровнее, Самый, конечно, лучший уровень, но Да, я как, переворачиваем. только согласен, кажется. Ну ладно, предположим, что он в Геново, он пьян, это Россия, он уходит. С такими глазами адекватно еще не будет. Ну как-то так, если вам не получаются глаза, естественно, не так уж пожелт, делать побольше, потому что, Ну и в любом случае вот этот веб скинула. в описании, можете пользоваться или сами рису, нарисуйте, как хотите. Лучше конечно рисовать самому, но все же. Ну вот мы закончили наше видео, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, также жмите на колокольчик, который находится где-то тут. Всем спасибо всем!